Нас интересует, как можно узнать, что прокладка пробита. Какие симптомы при пробитой прокладке? Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном тюпоте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Вспомните не перегрели ли двигатель несколько дней или недель назад. Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки кулоке Вспомните также, не работает ли двигатель последнее время с перебоями. Если это так, тогда шансы о пробитом прокладке удваиваются. Сейчас я перечислю основные симптомы пробитой прокладки. Симптом первый. Полетим из системы выхлопа призрак, пробитой прокладки головки. Чем больше антифриза попадает в цилиндры, тем больше белого пара идет из выхлопной трубы. Симптом второй. Давление в системе охлаждения. Когда выхлопные газы попадают в систему охлаждения, они увеличивают давление двигателей и когда откручиваем пробку из бачка выливается давление, пар, горячая струя воды которого невозможно не заметить Симптом третий проверяем масло вытянут чуп и проверяем появление коричневатой белой пени на масляном щупе. а также пелая эмульсия на крышке Масло заливной корловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. Симптом четвертый. Прорыв газов или потеки в области стика головки с блоком цилиндров. Симптом 5 Наличие масляных пятен которые заметны на поверхности антифриза после откручивания крючки расширительного бачка. Симптом 6. Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми. И это вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги. Симптом седьмой. Теряется антифриз, косоль из расширительного бачка, но течи нету, не видно. Невозможно обнаружить стечь. Также определить пробитую прокладку можно следующим образом. По очередности, по одному откручиваем свечи зажигания. Сначала откручиваем первую свечу и потом чуть подходим на в безопасном расстоянии от двигателя и наш помощник в это время запускает двигатель. Если из-за открытого отверстия свечи сожигания вдруг выливается пар, горячая струя воды, это значит, что поблизости этого цилиндра стопроцентно пробиток, прокладка. Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить пробитой прокладкой? Ответ прост. Можно, конечно, но нежелательно. И лишь на небольшие расстояния, в частности, до гаража или автосервиса, для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробила прокладку, могут быть старыми плачевными. Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробили, тогда с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести ее замену.